Привет вам! Планируя выезд за границу, обязательно примите меры. Поставьте в известность своих близких о вашем отъезде на работу. Тщательно проверьте работодателя. Договаривайтесь только с фирмами, которые имеют лицензию на трудоустройство за границей граждан Республики Беларусь. Горячая линия по вопросам безопасного выезда за рубеж – 113. Звонок анонимный и бесплатный.